Тегеран, это... а почему вы что про я пошел по тегерану погулять по широким шумным улицам его на меня здесь абсолютно всем плевать да и мне от них не нужно ничего бесконечными потоками машин Будто здесь пчелиные рои, И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой, А Тегеран не похож на другие города, Не похож на Москву и Магадан От чего-то, когда прилетаю я сюда, Вспоминаю всегда уросла. Двадцать весен пролетело с той поры, Но глаза закрою, снова вижу я Городок, который звали мы Угры, Полевой аэродром и первый я, И первый мой ознакомительный полет, С парашютом два прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет По таким международным адресам.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 Тогда нынче дочки станцев не спешат домой Двадцать восемь пролетело в двадцать лет Довелось мне полетать, повидать немало стран А сегодня из Ирана жил привет Может помнишь ты меня, Богу русла.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 Спасибо, спасибо. и